Всем привет! Сегодня я вам покажу очень простой трюк, но достаточно эффектный, который называется «Карта меняется на глазах». То есть сам трюк. Можно показать его еще вот так вот, например. Это гораздо сложнее. То есть вот так проще. То есть а сейчас я расскажу секрет этого трюка. Если повернуться на 90 градусов, вот так, то все сразу станет ясно. То есть мы смотрим, эта карта здесь. Если смотреть вот так, то ее, в принципе, даже не видно. Если можно увидеть, только под определенным углом. Здесь самое главное это расстановка пальцев, то есть вот эти три пальца ставим здесь, а большой ставим здесь и в момент самого трюка мы просто вот этими тремя пальцами оттягиваем эту карту вниз, то есть вот так вот. а вот эта карта остается здесь и за ней прячется вторая карта, за ней она держится вот этими вот пальцами, то есть сам трюк выглядит ну, сбоку вот так. То есть вот так вот не видно, так и видно. Можно сделать вот так тоже. Но это гораздо сложнее, и здесь больше вариантов, что можно заметить карту. Но самое главное, когда вы показываете этот трюк, надо делать его на уровне глаз тому, кому показываешь. Тогда он выглядит и эффектне, и более незаметным. Спасибо.